Приветствую вас, друзья мои! Сегодня мы передаем базу. Лесопилку. Лесопилку под, под аутсайдеров. Типа. Сейчас мы им быстренько ее передадим. Выйди еще с базы, ⁇ птака. Убьем всю охрану, убьем всю охрану. И они спокойненько ее должны забрать себе под пользование на сутки. База лесопилка, и мы ее сейчас будем передавать передаем сейчас еще чуть-чуть вот-вот сейчас начнется <laughs> вот сейчас кайм ты готов идти mm -hmm. еще кай. Ага, облом Даже... пошел пошел я рано зашел о, аутсайдеры уже сразу поднимают их. Надеюсь, все арабцы, сегодня не придут к нам. Убиваем приватных своего. А круто. Ой, блядь, кон нахуй. Такое... так верхнюю вышку положить а уже ничего там дань не, ну, да, не молочь два флага почти уже все захватили 60 70 80 идет процесс что, всех приватню ушатали вроде? Вводим всех. 95. Так. Каем. Гуф-уф. Гуф собачки стоит. Так, аутсайдеры вот берут, берут. Берут. Ч он делает? Пусть бежит вот этого. Ничего он там убежал. Да нет, нормально, пусть они второй флаг дернут сейчас на третий пойдет. Что-то они как-то медленно тянут. Вот этот вроде у, него у одного там много было. Четыре. Кай. <связь> Чего ты бегаешь, уже поздняко? Нашел второй флаг. Був сегодня в УСК подел. А чё они не стали дергать, такого-то постоять <сёк> под <флагом. сёк> Побежали дальше. Не ушли. А куда они ушли? Не знаю, пропали. А вон они бегают. Кого они, сержанта пытаются дернуть что ли? Пусть рядового поднимают. Гуфи, тебе хана. Ты уже готов к хане? Нет. Я иду за тобой, Гуфи. Иду. Я иду за тобой. Выйди. Я уже близко очень близко. Передача, передача, база. Нихуя вс, ты хуяешь, блядь. Ч, убил? Убил. Нет, не убил. А где этот читер? А где этот читер? ты его убил что ли нет сволочь ты как три раза с баррета подряд стреляешь с баррета сорсис это же сорсис у него там задержка пиздец жанта чем-то. Бля, тупые нахуй. Тормозугу. тормозухи походу хапнули. О, начали тянуть вроде. Бля, они начали еще. ё-моё они чё, а нафиг они второго рядового поднимают? пусть сержанта идут тянуть? Напиши ему, чтобы они это сержанты тянули. Ты меня под землю провалил, под ней бегаешь. Я, да. Сир, они, да. они еще челов... человека одного ждут. Они тоже что ли видос снимают? ту, -ту, -ту, ту, -ту. Ну, Ты ч это? Под этого косишь? Под МПС? -а? Радуется. Блин, меня-то нафига? Забери Надо спрятаться подальше. Я же снимаю Нет, он нафига, сам бегает, бегает туда Всегда вперед чтобы... Я снимаю вас На память Гол, ты там что делаешь? Ч-то лечится, у... да? Лечится. Вы ч, хуяревы, Я у тебя Йеверевы? Не, я-то зачем? Я-то сейчас с клана выйду. Я сразу выйду с отвечаю. Я снимаю. У меня это как его как видеокамера работает, смотри. Этот чип. Ага, грена полетела. пока а он что-то даже не загибается ага возогнуло макс видео увидит скажет вы это как клановые ресурсы <с Hebrew> друг на друга тратите А у меня выстрелы выключены, так что выстрелы не слышно почему ну, хуя экспансии хуярим так что они сержант это будут тянуть нет ее мою они кого-то вообще там кукурузу охраняют о наконец-то ну и Сейчас пока они здесь кукурузу охраняют, реально кто-нибудь припрется. ⁇ -мо ⁇ опять какого-то рядового поднимают. они ничего вообще, что ли, ⁇ Такие тяжелые люди. Скорее базу забрали, да и все, все по своим делам. До свидания, любимый город. Так. Я пришел за тобой, Гуф. Они решили всю базу забрать, блядь. Потому что с барада, с барада, пубошки с сайта покупает, там ПГ жаль. Я пойду, пойду не спрячется. Саня, не в меня пожалуйста, не пожалуйста. Бежит, бежит злой, злой, бежит такой злобный, видно это, эффект зло, такой, артифак, Ну эффект злого, как сэнд. тебе не стыдно. Как тебе не стыдно, я вас снимаю. Саня, не убивай меня, пожалуйста, не пожалуйста. Не, он меня убивать будет, он даже желтый не включил, то есть вообще там такой все так гука дергается. Ой, блядь, поместил, ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Ой, блядь. 127, 127 метров, 120, все можно доставать с Калаша. 119, 117, 115. Да, можно. Ты. А такая на вот меня 18. До гуфа 102 метра. Блин, далековато. 6 x12, x24 Через бинокль бы стрелять можно было бы вообще прикольно бы было падла блин на 165 нахер со своего Ну, типа его там не видать. Я тебя вижу, вижу. Ну, башка там а А, башка, ты так себе башка. Борья. сел заседатель блин <сих> <Сидит там. сих> они... наконец-то наконец начали сержанта тянуть его мои сколько и не прошло и по <сих> полчаса да? а вон они еще кого-то дождались Сейчас бы один кто-нибудь пришел бы из Сиара. О, у них, блин, флаг опять падает кого-то. Ч за фигня у них там? О, там они на них мочат. Эй, эй. Там на них нападают сзади. Кто? Не знаю, перебили их там. Что смотреть. Ох. Кто там? Не знаю, я видел только по ним там кровища. Смерть! Эрц. Ага, ю, Юки здесь, вольнул я его. Юки. Еще кто-то... Ой, блядь! Блядь. Чуть тебе второго не завалил, нахуй? Ч он, сука, творит, долбоёб, нахуй? Я <смех> беру флаги, пиши. Чуть тебя аутсайдера не порешил, нафиг? Он тут, юб, там, на костре. Пускай я если что спину целью. Давай я их поприкрываю вон сзади что ли. Опять. Я только-только подумал, видел, я только подумал, что сейчас хоть один человек придет и всю малину может это испортить. Ладно, я задние ворота поприкрываю. Каин пусть передние прикрывает. блять такой чмо нахуй в этом выбирали в этот блять варму второй блять там клянчился тормоз такой блять нихуя не это вот а здесь блять герой пришел сука блять пидорас блять кстати про долги блять там пиздец нахуй миллионами клянчил а тут блять сраный арк блять они предъявили блять блин на бой не вовремя отказаться это не факт тяну тяну 49 процентов 50 У нас и есть, блять, пиздец. Тоже. Мы тоже, да. разыга... вы там разыгрались, <свят> разыгрались. А эти бидалаги втроем, я смотрю на них, глядом только кровище захлестало, все, поли... это <свят> все в разбежку. Я клоуз, Че у вас там? Я <свят> ну, вот, блять, духу давали. А он сейчас? <свят> Сейчас так куда-то улетит к А, этот что ли, в аномализм? к 4 или... Да, мне надо по-быстрому клущику подбежать забрать эту хуйню. 81%, 84%. Давайте скорее дотягивайте, чтобы свободные все были, мы Прикинь, 98% тысяч туда гренул. Вот это облом. <связывая> И лол, И <связывая> лол, <связывая> Капец. Давайте 93%. 4. 99. Все, базу забрали. Ай, ладно. Вот это была передача базы. Всем удачи, кто смотрел. Спасибо всем. Пока.